Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я София, и вы меня скоро пристрелите, потому что я, <связать> я опять спасла Фабиана <связать> без вас. <связать> Что-то что что идет не так в моем мире. Я почему-то как-то вот надо проверять, что я записываю, что я записываю. Надо это проверять. <связать> вот, короче, да, вот так вот. Фабиян еще один спасен Он, да, был в этом самом В... Блять Иди оттуда В этом <сélок> <сélок> <сélок> В бамбуковом ручье В бамбуковый ручей я пришла Через Воющий грот Оттуда я перешла сюда Все окей как-то так вот и сейчас получается они по должны были построить мост В до моста нам нужно добираться через получается вот это вот через осенние холмы это нам нужно пройти вот так вот наверх вот туда вот потому что в прошлый раз, помните, когда мы еще так вот э, игрушку начинали проходить? Когда я говорила, ну что мне хочется что-то такого, что-то э, э, э, э, э, релаксирующего, чего-то такого ненапряжного. Хочется во что-то вот такое вот поиграть, да. И я выбрала эту игрушку, игрушку и, короче, стоп, мне, нерв, мне нервы похоронило. Короче, э, я думаю, так как мы в этом храме, получается, не были ни разу, получается, да? Там хитня такая. Над нами еще этот там монах ржал, что типа, да, ты не сможешь пройти дальше. Ты обязательно свалишься в какую-нибудь яму. И мы, короче говоря, да, там не было моста, мы до этого храма не дошли, потому что мы упали вниз, в катакомбы, и в, катаком... в катакомбах как раз таки нашли нашего первого фубияна. Вот так, вот так вот. Поэтому они же там как раз этот мост строили, чинили. Ремонтировали его усильно. Поэтому они там, они все, все, все там, все как положено, все там. Они должны отремонтировать этот мост. И мы, соответственно, должны попасть туда. Через мост. И уже игра потихонечку подходит к концу Так-то. Если подумать. Мы уже, можно сказать, практически на финишной прямой. Нам осталось чуть-чуть. Не, вот на самом деле, я думала, будет хуже. Я думала, что вот это грубо говоря, игра делится на два акта. То есть первый акт, это когда вот мы только начинаем играть, проходим вот так вот всю игру. И начинаем вот... И вот начинается вот эта вот херня, когда мы узнаем, что в шкафу знакомимся с Пророком, знакомимся со всем вот этим и нам типа предлагают пройти по всем нашим локациям еще раз. Я думала, будет вот реально вот тупое вот это вот хождение по локациям, но игра меня на самом деле очень удивила в плане того, что тут новые локации, новые боссы, конечно, они связаны с нашими вот этим вот, со всем этим, там куда не они, конечно, связаны с нашими вот такими локациями Старыми нам приходится ходить по старым локациям Периодически прям чуть ли не от начала до конца Хотя по некоторым это прям от начала до конца Вот, но при этом новые боссы, новые локации мы открываем Карта наша так ощутимо, так скажем, расширилась И это прикольно я считаю, это вина, это, это, это, это то, что, в принципе, позволяет продолжать дальше играть в эту игру. Так, вот, это место босса. И вот тут сейчас должен быть мост. В храм. Мы же ведь в будущем сейчас? Да, то есть сейчас должен быть уже построенный мост. Вот наши ребятки стоят. Кто с чем, умнички наши. Мост отремонтирован, не верится, правда? Мы так гордимся собой! Молодцы! Да прекрати ты терпить его! Не терпи его, не надо! Там наверху, насколько я помню, еще можно... Вот, вот, вот, вот, вот и мост! Посмотрите, какой мост! И они умнички! Сделали мост! Новая локация у нас пошла! Так, тут уже вот, кидаются в меня... Кино сороги мерзкие, которые я терпеть не могу. Тут вот прям забито, забито все. Тихо, прям даже интересно, что у нас? Что у нас? А что у нас? Что у нас? Ходишь. Тут у нас смерть. Ну надо, наверное, вот так вот и наверх куда-то туда, да, пройти. Получается. По логике. Ну, смотри, следи за мной. Сейчас будем все делать. И что говорить. Не знаю, комментарий оставляй. Что я тебя заранее. а вот вот оно и то. Поэтому через низу надо идти. Окей. Только я предупреждаю тебя заранее. Все, все серии я записываю копом Поэтому у меня, да, вот всякие такие вот сейчас перебои. У меня почему-то именно с этой игрой, вот такие вот, блин, перебои. Представляешь, только с этой. В принципе, больше с другими у меня никаких проблем нет. У меня нормальный. С этой прям вот я не знаю. Эта версия мне как-то нравится больше Музыка так это звучит и прикольнее Трунь, трюнь, прям такой трюнь, трюнь, трюнь, трюнь Трунь, трюнь, ё-моё Ах ты ещё и вот так вот хочешь, да? Такое... БАДА да! Ой, мать А зачем это что-то? Подождите <сих> Так э -э -э Что-то я поторопилась И затупила Сейчас я, я просто не поняла Зачем этот рычаг ну, Подождите Мне, мне нужно по это... понять Понять для, для чего он там Что, что он делает Бесишь меня. Бесишь, керня. клубная она там стреляет в меня. Ненавижу. Так, все, выходим. Двигаемся наверх. И, короче говоря, дергаем ручку и смотрим, что она будет делать. А, ну типа все она на ее зарядила подняла И они работают все то есть я могу не переживать больше. правильно жить? я вот так, вот так вот сделаю, чтобы мне тут нету вот Во. все тихо тихо вот какие-то летают что-то происходит Ходит, блин. отцепись, пожалуйста. В смысле? А! Вот. А, все. Задвигался, задвигался. Я на ракете какой-то полетела. Господи, откуда она там взялась? Ай, блин. Оп, тихо, держимся. Ай, э, все-таки затопила, ну ладно. Еще одна ракета. Куда она меня унесет? Смысл какой? Ебать! Ее может видеть? Ах ты ж ё моё! Ее еще и управлять можно. Красота! Ё моё! Да блин! Я тут не за печатью силы пришла? Интересно Тут вот такой подход, блин! Спокойно, спокойно Так-так-так-так Боже мой! Страдания! Блять. Тоже наверху тоже Коли. Тоже наверху Колья. Я знаю, ты в меня веришь. Надеюсь. Очень надеюсь на то, что ты в меня веришь. Я уже начинаю сомневаться. Но ты верь. Дай ну давай нормально, я тебя поражу, пожалуйста. Вот так вот, все. Держимся за сердце походу. Как я? а? Ладно, сейчас мы выживем. Сейчас все выживем. Все, все идите в жопу идите в жопу Какая когда это все кончится что эта скотина тут я тебе вот щ... я причем нажала ударить но эта херня прилетела в меня быстрее блин я постоянно забываю то что тут очень такое напряженная напряженная такая атмосфера Ладно. Опа, тихо, спокойно. Эх! Да, сука, второй все-таки попал. Тихо-тихо-тихо. Да, нет! Да, посмотрите на это. Что, что, что творится вообще? Лв! Валим, валим, валим, валим, валим! Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Как вы <связи> медленно лиситесь-то, прям бесит. ага. <связи> <связи> а а. Ну давай, давай-давай-давай-давай-давай. так так так так е Хочешь, дали за это спасибо. Уходи оттуда, уходи, уходи. Вот эти вот стреляющие, они сама отвратительные, потому что они могут в вот стрелять из-за абсолютно любого места, блин, попасть. Вот так вот я сделаю. И бы пошли они нахуй. Держимся. Так, тут нужно... Ага. Тут, конечно... У, ребята... Да, да твою ж мать не попал. Это, конечно, идеально. ⁇ -мо ⁇ Да, блин. А! Прекрати нажимать на эту кнопку. А. Опа. Давай-давай-давай-давай. А. а почему ты не цепляешься? Скажи мне, пожалуйста. Вот. О! Где я, мать вашу, Приходите. Хватит У меня такое чувство, будто надо мной издеваются, вот ей богу На кнопки нажимать Все записывается? Да, все записывается Блин, это, это, я не могу прям А Вот так Легче не будет? Ни, ни, ни хера не будет Я поняла Вот так не будет вообще Ни, ни, ни, ни хрена не будет Мы не сможем пройти Просто банально Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уйди. Уйди. Ага. Так. Опа, есть. Надо же. блять, в эту сторону. Вот так. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Двигаемся, пока идем хорошо. Пока держимся. Рано, рана, рана, рана, рана, рана. Давай, заберись. Сейчас. Как только его видишь, нужно это... А можно вот так? Нет, нет, нет, нет. Ага, сейчас хер там. Ты еще медленнее можешь выдаться, нет? Стой, стой, стой. Блин, ну сколько можно-то? А? А -а -а, блин, ну пока дойдет еще. Получила жизнь, потеряла жизнь. Так, да прекрати ты, ты будешь попадать, нет? Спасибо. Так, этого выносим по старинке. Просто так, все, пошел нахрен. Все, Забрались! Да. Так! <свист> не нервничай, птичка! Тычка, не нервничай! Вот! Тихо-тихо-тихо! Ага! <свист> Теперь попасть! Нафиг, уходим, уходим, уходим просто, сохраняемся тут. да что-то вот реально какие-то мучения. Да, ты вернулся, это ли? Нет, не вот, ухо, вот, все, хватит. Да это прикол, да? Да, с участием крюком. Блять. Да. Ракеты, с ними надо что-то делать. Ага. Лететь на них надо. Замечательно. Великолепно, прекрасно. Я счастлива. Блин, <свят> ну вы прикалываетесь, вот прям вот так вот надо. Стука. Охренеть. Можно было бы как-нибудь помягче это вот все придумать. А -а -а! Я чувствую, что я страдаю. <свят> я в этой игре страдаю, а сейчас она мне причиняет боль и страдания <свят> О, Господи, куда идти? Она закончится? Нет? Я, я уже я, я, я устала Я уже правда устала в нее играть <свят> Да, ё-моё, заберите уже Возможно, мне стоит еще перерывы сделать на пару недель. Так, ну уже жизнь это нормально. Все. Как далеко еще идти? Чего она такая огромная? Локация? Это же пипец какой-то. Тихо. Я просто, я вас перепрыгну, ребята, я вас трогать не буду. Я вас не трогаю, вы меня не трогайте. Так, тихо, типа, спокойно. Тут нужно... Попасть на их, да! Так, все, идем, спукаемся Кстати, он со мной поговорит Мы же все таки на новой локации, как-никак как получается, да? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история а, Принцесс, которая искала здесь а, Было, было, было, было. До да свидосы! Назад? Все. Я ухожу. Я ухожу сюда. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ты что? Я вот только вот. Все, я больше не пройду это. Я это место больше не пройду. По крайней мере, мне, да, жизнь Мою же мать, серьезно, опять ракета. Кто-то сомневался. Что там будет такой полет фантазии? Ох, -мо! Это что за приколы? Я думала мы нормально общаемся, а вот нет. Боже мать, серьезно вы прикалываетесь? Давай, давай, давай, давай, дружочек! Боже мать. Пили их, блин, иди отсюда. Я только что стресс пережила, адский. А... мать. Я уж испугалась, что все смерть. Ну, тут можно, кстати, еще вниз спуститься. -мо. Можно уже я, пожалуйста, выпустить меня отсюда? Так, это похоже на босса. Вот этого уровня А вот и он Он? Твой шанс одолеть короля демонов Я чувствую, что готов Надеюсь, что так Он погубил уже слишком много наших гонцов Удачи Спасибо Даже никаких приколов На тебя это не похоже, братан Так а-а-а, черт пришел поиграть! Бармотазаль! А, как бы. А, упс! Он больше не сможет тебе помочь. Что? Невозможно! Э, что-то не так? Король боится сделать хоть что-то сам? Довольно! Ты заплатишь за свою дерзость! Приготовься к смерти, ниндзя! Что -то, что, -то. что то тут надо явно делать а, драться например да логично звучит только не говорите мне что мне нужно на это прыгать ракета серьезно ракета прям вот так вот? Так, будем аккуратно спускаться. Где это козлин? Вот он. Атя! Сука! Пробежал мимо! Вот тут вот вижу. У -у -у. ай тихо тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, подожди, подожди. А неплохо. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Покажи. Где ракета? Давай. Ну, блин, я думала будет жопа какая-нибудь, прямо вот совсем, совсем жопа. Сейчас надо повыше чуть-чуть забраться. Так. Вот. Так, вторая форма будет? Да, вторая форма, смотрите-ка Тихо, тихо, тихо, тихо Ракету дайте мне Ух ты, ёб твою Ракета, где ракета? Так, я, честно говоря, не совсем понимаю, как уклоняться на ракете от него От всего э, вот этого вот я вроде вот нормальный идет Так, когда его бить-то Так Только не на такой высоте Достижение. Что, все что-ли? С бурматозелем тяжелее было, чем с тобой, козлина. С первого раза. Слабо? Блин. Корон, корону короля демов. Может быть, кто-то из синих мантий знает, что с ней делать. Это ничего не меняет нельзя. Чары музыкальной шкатулки пока еще слишком сильны Проклятие так и не будет снято Твой мир падет Так, мы победили главного босса Но у нас все еще осталась небольшая проблема Это шкатулка Сколько времени прошло? Нормально Ах, вот что это за место, Хочу открыть шкатулку Ящик силы уже больше не хочу открыть, а вот шкатулку хочу Так, сейчас мы нашему манте, блин, принесем это а, Нашу, это... А, на, на, нашу добычу Так, вон там, ага, вот вот-вот-вот, через вот это вот место мы возвращаемся, окей, замечательно. замечательно, замечательно, замечательно. Корона у меня есть в Понятно. Нет, ничего не нужно за Подожди. Мне кажется, меня зовет шар. Ладно. Вот, Так, это, наверное, сюда. Ведь ему нужна была там какая-то. Хочешь, снова попробовать пройти мои испытания в башне времени? Нет, стоп, подожди. Вот. Корона, вот! Бедна вглядывается в тебя. Вглядеться в нее. Да. А, я тут рядом. Получено достижение это за место? Я ощущаю здесь в присутствии своих сестер. Они попрятались в страхе. Я позову их, и они смогут помочь тебе пере... пересечь эти зараженные земли. Ай, хорошо. Хорошо, светучок, давай, жги. Смотри, как мы, вот какие мы молодцы. Опа. Вот это прикол. Вот это клево. Новая локация! А тут что, куда? А, наверх! Все. Освобождаем еще. еще одного... чуть освобождать! Прикольно! Мне нравится! Интересно, насколько длинная эта локация? Потому что мы, в принципе... Воу! Мы прям, можно сказать, прошли игру, фактически. Осталось только... Шкатулку. И все. Причем, заметьте, музыка меняется. Тут такая, а тут другая. Ну, кстати, они обе очень даже хорошо слушаются вместе даже, вот, когда они меняются. Я даже как-то не сразу на самом деле разницу О, По-моему, это одна и та же в разных обработках. А вверх. А, нормально, карта. Что там? Иска искаженное будущее. Одного Уже Ну музыка как, как, как, как всегда тут хороша пачки Так, освобождаем еще одну Эх Почти успела Блин, а тут сохраняться негде? Ага! Зашибись, то есть это в первый раз нужно пройти. Ну да, это одна и та же песня в разных обработках просто. Одно и то же, да. Ага! Так, ну, будем продвигаться тогда потихонечку. Главное, нигде не сдохнуть. Тут, тут уже главное не торопиться. Как, как, как обычно и как везде, у меня главное не торопиться. Так, не знаю, для чего это нужно, наверное, вот что-то вот сейчас мы освободим того верхнего с и он нам откроет еще какой-то путь. Ну-ка. Блин. Я все еще случайно нажимаю, да, на хапку. тут не хочу искать какие-то там секретные какие-то ходы, еще что-то. Просто честно хочу пройти этот уровень. Я думаю, нота здесь. Еще одна. Куда ты полетела? Ну-ка дорогу Ага, вот она Отлично, погнали Опачки ее дотащить обратно, посмотреть грубо говоря, финальные титры и все. На заднем плане, кстати, люди падают. Если что. Там щупальца, люди падают. Уна разбитая такая. Ты получаешь ключ храбрости. Это нота является только тем, кто от а, является только тем, кто отваживается опуститься в бескрайнюю неизвестность. И она понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Все, это наше последнее. Босс? Еще один босс? Нам надо драться? Или нет? Ой, ⁇ б твою мать! Просто бежать! Окей! Бежать, бежать, бежать, бежать! Бежать, бежать! Так, по крайней мере, не с самого начала начинаем. Уже радует. Так-так-так-так-так, бежим! Давай! Давай, детка, давай, давай, давай! Давай, давай, давай! давай. Блин, промахнулся! Сука! Ладно, мы справимся, мы справимся. Все не так э, плохо, не так жестко. Музыка хорошая, наслаждаемся музыкой. Ну давай, ты ёб твою мать. Главное к стене прилипнуть, все остальное херня, да? Да, ниндзя? Ты его зовут такой? Так, спокойно. Вот так вот, просто вот. Страйк вообще на все. Твою мать! Промазал! Давай, давай, давай, давай, давай. Не тормози. О, неужто попал. Тихо-тихо. Спокойно, спокойно, спокойно, блядь. У меня руки с потерью, пиздец. Надо этой хуйней поливаться. Только, только крюк, только крюк. Больше ничего, только крюк. Летим! Твою мать! Дебило кусок! Нормально. Движемся, движемся. Ты дебил? Просто вот ты дебил. Спокойно-спокойно! А! Сука! Ну как же так же А-а-а-а! Летим! Летим-летим-летим-летим! <св> Сука! Давай! тихо тихо тихо тихо тихо бежим, бежим, бежим, бежим. Так. тихо тихо тихо тихо тихо нет, иди в жопу, в жопу иди Я успел? Твою мать! это было некрасиво. Ух ты вернулся! Да чтоб я еще раз! Это невероятно, что ты нашел? Мерзость, какую даже слова меня писать? С ума сойти! Что еще? Я нашел одну из нот. Да! я Ты понимаешь, что это значит? Полагаю, теперь мы еще на шаг ближе к тому, чтобы снять проклятие. Да! А еще лавочнику предстоит целую неделю мыть посуду! Я выиграл пари, спасибо! Зашибись. А, они еще на что-то там... Сп... Это что? О, так тебя изнатяжевали мои инструменты. Если хочешь, я покажу тебе свою коллекцию. Может, в другой раз у тебя, случайно, не найдется деньгаечного ключа? Ну, конечно, это мой любимый инструмент. А, можно взять? Ой, даже не знаю. Мне нравится, когда он здесь под рукой. Слушай, это единственный способ прочистить слив денежной раковины. Денежная раковина? А мне казалось, что она была уничтожена во время, во время налета. Может ли статься, что он жив? 2296. Этого количества сколько времени мне хватит. По рукам? Это мой любимый инструмент. Я не стану вступать в переговоры. Хочешь купить мой день гаечный ключ? Это количество, это как раз то самое количество денег, которое у меня есть. Мне понравилось. Вполне... Да забирай. Ладно, держи. Ты получаешь деньгаечный ключ. Пора Мне прям даже интересно, давай попробуем. Денегающий ключ магическим образом прочищает слив так получено достижение, деньги снова так текут. Постепенно исчезает. Так, слив в себе. Так, отлично. Ух ты! Да уж, не впечатлило. Да, уж мне довелось придать немало результатов использования всевозможных предметов, от которых оставалось дешевая послевкусие. Но этот номер произошел и все. Да уж, этот ключ даже в моем инвентаре не появился. И его уже не вернуть. Ну а зачем мы вообще почи... прочищали слив? Это же очевидно, чтобы тратить больше осколков времени. А приветов от меня можешь никому не передавать. Ну, короче, раковину мы починили. Мы большие, большие, большие, молодцы. Ч твою мать? Что? Игра! Ты когда-нибудь кончишься? Скажи мне, пожалуйста. ха ха Ну привет! А ты кто? Мне казалось, что с них мантий осталось только трое. Ого! Всего лишь трое! Похоже, спрятаться здесь было верным решением! Неважно! Что ж, друг мой, добро пожаловать в уголок ремесленника! Ха-ха! Я Железный Капюшон! Выдающийся предприниматель! Ха-ха! Железный Капюшон? Кажется, мне доводилось слышать о тебе! Ну, а тебе явно знакомы мои творения! И даже прямо сейчас, насколько я вижу, они есть в твоем снаряжении! ха ха Серьезно? Ха, ха и как тебе только пришло в голову, что лавочник мог в одиночку создать ручные крюча, а? Да, кстати, какая тебе? Ну, иногда из-за них мне приходится висеть на стене в моменты, когда хотелось бы упасть, но в целом, пожалуй, а что надо. Ясно, может быть, использование... использовать паутину все таки было не лучшей идеей? Ха, ха Что, прости? Ага, ну это уже не важно. С тех пор, как я переключился на изготовление игрушек изготовление игрушек, изготовление игрушек. Значит, ты продаю игрушки. Ладно, довольно этого неловкого смеха. Вот взгляни. А просматривать товары или покупать решать тебе. Мне просто нравится делать игрушки, враги. Стена полз. Е-моё. Игла прыгун. Боссы, король демонов 2000, королева игл 2000, барматозель 2000, охренеть Я пошла хм. <звы> Вот это сейчас было внезапно Ладно, у нас Все, последняя нота И вот, наконец, моя мелодия завершена. Получен достижение на пластинке звучало бы лучше. Так, и что дальше? Черт его знает. Что? Мои знания ограничиваются пророчеством, а оно заканчивается сбором всех нот. Ну, Но кто-то же должен об этом знать. Действительно, храбрый гонец, в Глав... главе нашего ордена пора рассказать тебе о происхождении проклятия. Я скоро вернусь. Надеюсь, дело важное. Узри, мелодия завершена! Невероятно. Неужели дело наконец близится к концу? Я составил мелодию. Не знаешь, что дальше? Что ж, полагаю, это будет только справедливо. Ладно, я официально прощаю тебя за твои слова о том, что моя лапка не похожа на лавку. Что? В день нашей первой встречи я был так рад, что могу показать тебе это место. А потом ты сказал, что на лавку оно не похоже. И ты все это время таил обиду. Я просто поддерживал беседу. Конечно, впрочем, не важно. Теперь это позади. Ты продвинулся далеко вперед, и сейчас самое время рассказать тебе, что происходит на самом деле. Вот. Да вы издеваетесь. Много миллиардов лет назад в облаках жила цивилизация гигантов, защищив... защищавших мир от неведомых сил. Века проходили в полной гармонии, но однажды в мире случилось небес нападнение. и, оказавшись не в силах помочь, гиганты были вынуждены беспомощно наблюдать за происходящим. Не пострадал лишь один клочок земли, но человечество способно приспособиться ко всему. Выжившие собирались вместе и построили огромный храм, где надеялись вновь, вновь обрести смысл жизни. Она были беспокойны, и в ответ на мольбы людей, гигантов возглавила невероятная пара. Она обладала дивным голосом и потосторонним умением создавать очаровательные безделушки. Все звали ее Музой. А он стоический, бесстрашный и загадочный. Был известен как Фантом. Десять лет пролетели в относительной стабильности, но вдруг небеса озарила алые вспышки, словно кто-то объявил войну небесным гигантам. Воу! И действительно, армия демонов, уничтожавших миры, обнаружила земли людей. Защитники человечества оказались на грани вымирания, и Муза, и Фантом э, велели всем приготовиться к неизбежному нападению. Армия демонов оказалась слишком сильна, храм был захвачен, а Муза погибла, пытаясь защитить свой народ. Едва сдерживая слезы, Фантом оставил себе на память ее последнее творение, музыкальную шкатулку. Оставив храм во власти короля демонов, он повел последних выживших представителей своей расы к западной оконченности острова. Оконченности, наверное, острова, да? Последнее противостояние оказалось успешным, и уэлия своему народу восстановить постройки и оставаться в укрытии, Фантом решил испытать удачу. Ослепленный яростью, он устремился к храму в, безрассуд... в, безрассуд... в, безрассуд... в безрассудной попытке одолеть короля демонов. Король демонов, оскорбленный столь дерзким вторжением, выбрал для него наказание куда страшнее смерти. Осквернив напоминание о любви фантома, демонической магии, он превратил музыкальную шкатулку в оковы для всего человеческого мира. и каждые 500 лет ему предстояло возвращаться и мучить людей, пока они не оставят надежду и не сдадутся перед лицом гибели. Фантом был вынужден носить проклятую маску, которая лишала его разума и держала в состоянии вечной боли. Да ладно! Заключенный в музыкальной шкатулке, он вынужден был вечно играть на органе, чтобы не дать магии, магии реликвии умереть. Находясь в тюрьме как телом, так и душой, именно он должен был поддерживать проклятие, наложенное на его наследие. Но воля фантома была сильна, и в редкие проблески здравомыслия он все лучше постигал суть демонической магии. Да... Борьбе с проклятием предстояло растянуться на века, и у народа необходима была возможность поддерживать связь поколений. Решением стали путешествия во времени. Свою последнюю вспышку здравомыслия он создал свиток, наделив его достаточной силой, чтобы обучить его носителям магии времени. Прежде чем окончательно потерять разум, он перенес свою последнюю надежду свиток в укрытие своего народа. Скоро люди поняли, что свиток позволяет им видеть странные явления, вещи, которые не дано постичь никакому разуму. Лишь изредка у храбрых искателей приключений об... обнаружилось достаточно сил, чтобы принять свиток. Их называли гонцами. Благодаря своей способности проникать в пространство времен... в временные разрывы, они могли попасть в пустоту, безопасное место за пределами времени. Вскоре там, в идеальном месте встречи на этой бесконечной войне, собрались гонцы всех времен. Но, как оказалось, встречи с товарищами из будущего или даже собственными альтернативными версиями для многих были опасны. После нескольких случаев, когда менее развитые гонцы впадали, впали в шок, остальные решили скрывать свою внешность. Так был основан Орден Синих Мантий, а члены Ордена, собравшись вместе, построили для себя штаб-квартиру, в Башню Времени. В каждом цикле проклятия появлялся свой чемпион, который вступал в Орден после того, как передавал свиток новому гонцу. Благодаря поддержке синих мантий, по прошествии множества циклов, музыкальную шкатулку удалось унести из заброшенного храма. И несмотря на то, что реликвия оказалась слишком сильной, чтобы ее уничтожить, в тот день все обрели новую надежду. Загадочные силы мира стали материализовываться в форме магических нот. И когда одному особенно одаренному гонцу удалось собрать две из них, родилась идея, достаточно безумная, чтобы сработать. Если бы им удалось создать мелодию, способную снять с музыкальной шкатулки защитные чары, Гонец мог бы войти туда и спасти Фантома. Теперь она твоя. Я точно не знаю, что ты обнаружишь в этой музыкальной шкатулке, но если у нас есть шанс спасти Фантома, то вот он. Будь начеку, его разум подготовил для тебя множество всевозможных ловушек. Удачи тебе! А -а -а! Музыкальная шкатулка так и манит. Готов ли ты к своему последнему испытанию, гонец? Да, сколько можно? Да, да конечно. Я же записываю, записываю. Ты моё а это мы уже пройдем еще в следующей серии. Я так понимаю, она уже будет последняя. Вот, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставили свои комментарии, ставьте лайки. До встречи с этим, в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.